Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня все-таки решила доделать еще одно видео по поводу щитовидной железы. Щитовидная железа, как увидели из моего предыдущего фильма, видео, видео из предыдущего фильма, фильма или видео, вы можете понять, что щитовидная железа имеет очень важное значение для жизни, жизнедеятельности всего нашего организма. Она регулирует кальциевый обмен, он очень тесно связан с этой железой, также связан вместе с эстрогенами, то есть с половыми гормонами. И, в общем-то, неважно, мужскими или женскими, в общем, вся, вся эта связь, эта, эта связка, она очень важна для жизнедеятельности всего организма. Поэтому я не сказала в том видео, я не сказала в том видео по поводу влияния щитовидной железы на сердечную деятельность. Как ни странно, с этой патологией в основном попадаются именно нам, стоматологам. И когда вот я уже начала интересоваться данной проблемой, потому что мне в кресло попал один очень интересный пациент. И я задумалась над тем, в каком состоянии наша медицина, в каком состоянии наша кардиология, эндокринология, которые совершенно не хотят и не ищут общий язык между собой. Значит, Ко мне попал молодой мужчина, 40 лет. Естественно, когда мы карточку записываем, мы спрашиваем возраст. Значит, и этот молодой мужчина был с очень, такой, с очень любильной такой психикой. То есть он очень, очень быстро, ну страшно боялся, конечно. Ну не то, что страшно, он боялся. Естественно, мужчины больше, чем женщины, они боятся стоматологического кресла. Но здесь какая-то была очень любильная, очень любильная психика, очень такие эмоции, очень быстро сменяющие друг друга. Вот и в общем-то я не могу сказать, что он прям очень боялся, хотя не то, что я ему сказала, что говорю, «Ты знаешь, вы знаете, вы не думайте, я просто знаю все, что я делаю, поэтому где будет больно, где может быть больно, либо я скажу, либо я сделаю без боли, мне все равно, несмотря на это, ни мужчина не может взять себя в руки. Я уже знаю, просто ко мне попадают люди, я знаю то, что я делаю, и люди мне верят, а тут я смотрю, что человек просто не может собраться, не может взять себя в руки. Дальше мы, значит, мы поставили отсос, начали манипуляции в рот и вдруг я вижу, что у него из нижнечелюстных слюных желез на нижней челюсти, течет из подъязычных слюзных желез, течет страшный, вот просто фонтаном стала бить слюна. Но во-первых это неприятно, это естественно, фонтан, стреляет фонтан так, что из рта летит буквально еще на 20 сантиметров вперед. Я тут сразу поняла, что, говорю, вы знаете, что-то, говорю, что говорю, здесь с вами не так. Я, говорю, я, я сразу задала вопрос по поводу щитовидной железы, потому что если щитовидная железа не в порядке, то у человека, вот тот человек будет излишне эмоционален, то есть там будет не в порядке эмоции. Вот, и я вижу, что он не может собраться, и вот несмотря на то, что он не верит, все понимает, а вот это вот все безусловно, как идет, как по безусловным, как рефлексы идут, как безусловные такие, вот не, он не может контролировать это все. И Вот он мне говорит, что он лежал, у него мерцательная ритмия, он лежал два раза в кардиологии, и, по-моему, второй раз в какой-то, то ли в реанимации он был, побывал, вот если честно, случай уже был очень давно. Вот И, в общем-то, первый раз из кардиологии его выписали, ему нормализовали сердечную деятельность, а сейчас его выписали из кардиологии и сказали, что нормализовать ему вот эту аритмию они не могут, мерцательную аритмию они ему снять не могут. Я говорю, и как? вас говорю, просто вот так, вы да, давали там кучу рецептов, кучу препаратов и все. Я говорю, скажите, а она снимается у вас, эта мерцательная аритмия? Он сказал, нет. Я говорю, вот что. Причина у вас, в общем-то, не с этими препаратами. Эти препараты вам никогда не снимут. У вас причина, говорю, в щитовидной железе. У вас патология щитовидной железы. Говорю, Вы проверялись на щитовидную железу? И он сказал, что вообще никто ни с кардиологов, никого, никто не сказал ему о том, что нужно проверить щитовидную железу. И после этого мы с ним занялись проверкой щитовидной железы. Вот, я могу сказать, что уже, в общем-то, очень много времени назад, ну, давно уже был это, этот случай, поэтому я уже, если честно, всех нюансов не помню. Но все дело в том, что за эту мерцалку, в общем-то, пришлось взяться мне, потому что у пациента, у него были очень хрупкие зубы. Кстати, о птичках, вот. это то, что я говорила в том своем видео. Поэтому большая просьба, перед тем, как слушать это видео, послушайте, пожалуйста, предыдущее видео. Он называется «Щитовидная железа и заболевание парадонта», где я подробно образом рассказываю, почему кальцевые обмены зуба связаны со щитовидной железой. Повторяться в этом видео у меня больше нет никакого желания. Вот. И с этим мужчиной мы занялись обследованием щитовидной железы. Вот тут я попросила его сдать анализы на ТТГ и Т4. Значит, если честно, не помню, что там было, не помню, вот подробности этого случая я не помню. Но факт тот, что я им просто сказала, говорю, если хотите нормализовать, вам нужно пить йод по одной простой причине. Щитовидная железа недополучает йода, следовательно, вы недополучаете нормальных гормонов щитовидной железы. А раз вы их недополучаете, ему, кстати, не, ему никто не давал никаких гормонов щитовидной железы. На этом фоне ему не проверяли деятельность щитовидной железы. Мы знаем, мы знаем с вами, специально, почему я говорю именно о щитовидной железе. Потому что кальций участвует в передаче возбуждения. передач, а также принимает участие в сокращении гладкомышечной мускулатуры. А что такое сердце? Это наш гладкомышечный орган. Он регулируется, его деятельность регулируется нейрогуморальной системой регуляции нашего организма. И в частности щитовидная железа играет там далеко не последнюю роль. Но другой, другой причиной было то, что я сама попала, вот попалась чуть было, но я не стала вмешиваться никаким кардиологом, я не поехала. Значит, когда я выбралась из своей тяжелой погранично-стрессовой ситуации, у меня началась тахикардия. Тахикардия лупит, никто снять не может, ну не то, что снять не может, но я просто начинаю понимать, но ну, как-то вот, понимаете, вот когда ты первый раз связываешься с такой патологией, то немножко страшновато. Я не стала, никаким кардиологом я не пошла, и факт то, что тахикардия лупила, и в конечном итоге я попадаю в наш стационар, и мне там ставят значит, гипертонию первой степени. Ну, вот я тогда и сказала, что, говорю, никакой гипертонии у меня не будет. И я им сказала, что я, уйду, я ушла из стационара, и я сняла э, и я сняла самую. Э, с себя диагноз тем, что я начала принимать свелтформ в дозе 150 мг. Значит, каждая капсула свелтформа, она содержит 50 мг йода. Но помимо этого, там есть еще дополнительно препараты, и вот они тоже помогли мне. Значит, полтора года я не могла успокоить эту тахикардею. Аритми... До аритмии дело не дошло, но дело дошло до первой степени гипертонии до тех пор, пока я не взялась пить йод. И вот только тогда, когда я начала пить йод, и, кстати, мне еще назначали такой препарат, как метапролол. И от метапролола, от метапролола я ослепла, я стала очень плохо видеть. Опять же, мне никто не мог сказать, почему, потому что кроме него я никакой другой гадости больше не принимала. Но он вроде бы как ускоряет, но тахикардия была ужасная. Вот, просто понимаете, сам процесс лечения вот этот, он был достаточно щипе, когда ты первый раз сталкиваешься, сердце все-таки это твой мотор, и если оно остановится, то тебе уже, вот, тебе уже думать будет нечем, то есть кровь должна перекачиваться, мотор должен работать, поэтому тут надо было действовать очень осторожно. И я, естественно, пробовала и то, и другое. Вот, а ослепла я от метапролола по одной простой причине, потому что эта гадость, этот препарат влияет на сократительную способность мышц. Он блокирует рецепторы и блокирует их сократительную способность. А хрусталик глаза кто натягивает? мышечная мускулатура. Поэтому он расслабил мне глаза. В результате я получила, потолок, по, ну как мне пришлось одеть очки, но очки я не одевала, я купила перфорированные очки. Я по поводу этих очков тоже сделаю видео по поводу того, как не потерять зрение, используя вот даже те же очки, которые, пытаюсь, которые помогают потерять зрение, вот именно как правильно их подбирать и как правильно их использовать. А также по поводу перфорированных очков. Вот меня спасли вот эти перфорированные очки, и через э, полтора года, когда я все-таки решилась, я начала принимать вот этот вот в дозе 150 миллиграмм йод, и я успокоила... Я успокоила свою сердечную деятельность, я успокоила свою щитовидную железу, и тахикардия через некоторые время прекратилась. Следовательно, гипертоническая болезнь исчезла как сон, как утренний туман. Но, естественно, еще я очень долго выясняла, почему метапролол мне, после приема метапролола, у меня снизилось зрение. Зрение сейчас тоже вот, проблема со зрением остаются, потому что метапролол дал свои последствия. В общем-то, ну, тут еще и много влияет, конечно, и работа с компьютером. То, что, то есть я очень стала чувствительной. В следствии того, что я принимаю БАДы, я стала очень чувствительной к Wi-Fi-излучениям и компьютерным. Я на компьютер не могу смотреть, также на телефон, на свой смартфон тоже. Мне очень трудно, тяжело с ним работать и тяжело снимать. Вот, поэтому, видите, с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Но лучше так, нежели чем сидеть на синтетических препаратах. Поэтому... Когда наступает, значит, на сайте консметру мы сцепились с одним эндокринологом Ивановым, так называемым. Сначала он мне написал в личное сообщение, мол, какое право вы имеете там что-то говорить. А потом я уже дала ответ на его сообщение. Значит, он написал не только мне, я же врач-стоматолог, отвечаю в платном вопросе в, чужой, в чужом разделе. А также и парню врачу физиотерапевта, Мужчина тоже предлагал какой-то препарат. Я всегда за физиотерапевтические процедуры, потому что это очень, это очень здорово, и они всегда очень эффективны. Я, все, я через некоторое... Вот со временем я стала очень сильно интересоваться физиотерапевтическими процедурами. Сняла воспаление почек у себя только физиотерапевтическими процедурами, не принимая никаких антибиотиков, никакой прочей гадости. Поверила сначала в это, а потом уже, когда начала принимать БАДы, то поняла, что э, мне уже не нужна и физиотерапия, которую я, кстати, после БАДов стала тоже плохо переносить, то есть я стала очень-очень очень чувствительна к этому делу, но у меня уже имеются свои методы лечения, поэтому я могу э, совершенно спокойно об этом говорит. То, что сердечной деятельности у меня никакой патологии сейчас нет. Потому что э, бады с йодом, любые бады с йодом, у меня есть всегда, потребляю я их всегда. Но на фоне, то, вот, на фоне э, тахикардии, вот, тахикардия, есть такое понятие, и может быть, что э, ну, может недоприняли там, йоды, допустим, и всего прочего. И вот если у вас имеется такое состояние, как тахикардия, если вас часто беспокоит просто учащенное сокращение, учащенное сердцебиение, а такое бывает. Сейчас волнений и всего прочего очень много, вдобавок и пищи стало у нас полное дерьмо. Поэтому я очень рекомендую вот такой бат, как Иволар Боярышник. Я Ивалар не очень люблю, но этот бат я открыла для себя. Простой бат, он стоит 200 рублей, где-то там есть там за 500, какой-то там ску и так далее, не надо покупать это. Купите самый простой бат, кардиоактив, называется Боярышник. Он прекрасно урежает сердечное сокращение, когда сердце начинает колбасить. Как, как называют? Я, хочу, конечно, не хочу вот эти вот наркотические термины употреблять, но тут вот я же говорю все-таки с простыми людьми. Вот, а так уже будет достаточно понятно, когда сердце начинает тарахтеть, мотор начинает не срабатывать. Вот одна капсула боярышника, там не капсула, а таблетка боярышника, она очень хорошо помогает. Добавок ко всему, таблетка покрыта в оболочку, которая, которая состоит из соединений э, железа. Железо для крови будет очень полезно, поэтому лишним оно не будет. Поэтому это очень грамотно сделанный бат, который не имеет никаких побочных эффектов, насколько я чувствительна. Но когда я его выпила, у меня был полный, э, полное э, спокойствие именно со стороны сердечной деятельности, намучившись только полтора года с этой тахикардией, тахи. Тахи, тахикардия это учащенное сердцебиение, брадикардия это уреженное сердцебиение. С намучившись, я уже больше, конечно, не задаюсь вопросами и подст... постоянно подпиваю. Понимаете, йод надо подпивать постоянно, поэтому БАДы с йодом у вас дома должны быть как таблетки анальгина, ну, допустим, как обезболивающее, скажем так. И кетарол ни в коем случае не рекомендую, потому что очень много вызывает побочных эффектов, а вот анальгин я использую, тем более, что со всеми, вот с тем, что я все-таки начинаю понимать все механизмы, э, весь патогенез, патогенез это что, механизм развития заболевания, весь патогенез заболевания, то есть я интересуюсь чем-то до микроуровня, то и здесь точно так же я поняла полностью причину возникновения сердечных патологий. Поэтому хочу предупредить, мамы, дорогие мамы, когда у ваших детей вдруг ни с того ни с сего, Начинает учащенно биться сердцебиение, учащенно биться сердце, появляется тахикардия. Когда вдруг 10-12 лет, а девочка начинает наблюдаться у кардиолога, у нее вдруг появляются вот такие проявления какой-то сердечной патологии, обратите, пожалуйста, внимание на свою щитовидную железу. Не ищите никаких патологий, вы ничего не найдете. Но максимум сделайте УЗИ щитовидной железы. Может быть, она вам что-то покажет. Может быть и нет, я не занималась вплотную этим вопросом, в общем-то. Но здесь я знаю точно, что если у вас появилась повстала совершенно в детском возрасте, на фоне полного благополучия вдруг стала беспокоить сердечная деятельность ребенка или молодую женщину, молодую девушку, 18 лет, вдруг, несмотря ничего, всё, самое главное, что все нормально, никаких патологий нет, и вдруг на фоне полного благополучия появляются патологии сердечной деятельности, вам кардиолог назначает какие-то сумасшедшие препараты. Ни в коем случае не вздумайте всю эту дрянь пить до тех пор, пока не сделаете узи щитовидной железы. Ну, можете сделать гормоны, но я говорю, что это будет не показательно. Абсолютно можете, конечно, если денег жалко, не жалко, а если жалко, может, лучше и не делайте. Вот, пропейте бады в дозе 150 мг йода. И уже только после того, как вы от полутора до трех месяцев пробьете бады вот в таком варианте. Только натуральные. но ну, можете турамин йод, я уже говорила о нем. А, можете пропить вот эти БАДы. Только тогда решайте вопрос, пить вам куда-то, обращаться. Потому что, как правило, вся сердечная патология начинается с недостатка йода и плохой выработки гормонов щитовидной железы. То есть, ну, вы поймите, если в машине залить мало бензина, но она же не проедет столько километров, сколько она проедет при полном баке. нет. Она будет ехать, потом начнет чихать и все прочее, а в конце концов на полдороге она остановится. Но это вам образно. Вот и здесь точно так же. Сердечная патология напрямую связана с патологией щитовидной железы. Это может быть не видно, если вы сразу обратили внимание, что вдруг у ребенка начинает что-то проскакивать. Вдруг ребенок начинает жаловаться не всем. Мама, там просто не хватает йода. И йод, йод. Не позволяет, недостаток йода не позволяет вырабаться нужному количеству щитовидных гормонов, гормонов щитовидной железы. И вот тогда, ну, у кого как начинает вырабатываться? У кого-то большей частью начинается патология сердечной деятельности. И вот на консмет.ру был задан вопрос, мама очень волновалась за свою дочь, ей 27 лет, и она написала, что с 13 лет уже у дочки была сердечная патология, ничего больше они не отмечали, сердечная патология, ттг там, я не помню, ну, в принципе, это и не моя специальность, и мне это, собственно говоря, не нужно что там с ТТГ было немного повышено, может быть, а, может быть, нет, этот самый. Я дам ссылку на этот вопрос. Я там очень-очень хорошо ответила этому эндокринологу, потому что мы, стоматологи, являемся козлами отпущения, и такая патология, в общем-то, может вызвать у нас в кресле сердечный приступ. Поэтому так или иначе, мне пришлось заниматься этой патологией. Я дам ссылочку на ответ на этот вопрос. Вы все внимательно прочитайте, и, может быть, даже внизу, я выпишу этот вопрос и дам полностью, потому что э, мы там, в общем-то, очень сильно поссорились с эндокринологами. Э, я также их опять называю, и с теми же админами сайтов. А там админы это психиатры, которые вообще не рулят абсолютно в такой, таких вещах, которые пытаются там создавать кучу фейков и отвечать в, обла в различных областях. Они все всегда на первых местах в топе и так далее. И не знаю, но если вы для себя создаете этот сайт то зачем вы делаете, зачем нужно сюда привлекать врачей? Ну и отвечайте в таком случае сами, в чем дело. Но врачей не привлекать чтобы потом у врачей отбирать акуанты, и потом в этом акуанте отвечать и зарабатывать деньги. В общем-то, и потом за меня будут заработать. Мне сегодня очень понравилось, потому что я увидела свои видео а, на очень многих порталах. Мне это очень понравилось, особенно по факту брекета. Вот это видео, которое у меня заблокировали в свое время. Потом его разблокировали, но его заблокировали так вот, сказать, оно вдруг перестало показывать. Но это же понятно, дураку ежу понятно, что его просто написали там э, кучу э, плохих отзывов, и его как бы перестали показывать. Я просто взяла, скачала это видео и еще раз его перезалила и еще раз его поставила на Ютубе. На и оно опять же начало набирать столько же, там очень много уже прос просмотров. 16-го года, там 8 тысяч просмотров, если не больше. Вот, очень много дает просмотров, и поэтому мне очень приятно, что это видео, это видео смотрится, и люди понимают, что это нужно. Поэтому вот, я делаю это видео в догонку к тому видео «Щитовидная железа» сейчас я назову это видео «Щитовидная железа и сердечная патология». Вот по одной простой причине, что э, именно мы, стоматологи, пожиная вот эти плоды эндокринологов, когда у нас в стоматологическом кресле люди начинают падать сердечно, у них начинаются сердечные приступы, потому что вы понимаете, что стресс, страх, особенно люди уже более пожилого возраста, потому что они научены советской стоматологии, когда все лечили наживую, и нервы тоже удаляли на живую. Анестезия это было вообще за счастье, по блату делалась анестезия вот, поэтому, а у нас так в детской стоматологии нам вообще сказали когда в школу, по-моему, в интернат нас детям вот в дом как же называл, в приют, в детский приют нас отправили, нам вообще сказали зубы удалять без анестезии, я вообще я услышала такое, у меня был вообще шок ну просто они, они экономили лекарства, представляете, ой Только сейчас, да. и я вот категорически, я одна встала и выступила, говорю, я этого делать не буду вот и все, потому что я прекрасно понимаю, что это такое шестерки. Шестерки удалять, если они там расковырены, если удалять вообще... Я говорю, удалять их ни в коем случае нельзя, их надо лечить до самого последнего, их держать. Вот, поэтому я дам ссылочку на вот этот вот вопрос и сердечную деятельность... Вы все-таки проверяете свою сердечную деятельность. Я не рекомендую ходить по эндокринологам, они вам ничего достойного не скажут. Единственное, что сделайте УЗИ и там посмотрите. Если щитовидная железа увеличена больше 10 сантиметров кубических, тем более, а ребенок еще маленький, и она начинает вязать узлы, однозначно ей просто не хватает э, йода. А не хватает йода, значит она будет неполноценно работать. И естественно это все скажется, сказаться может, может на чем угодно. Либо на половой сфере ребенка, либо на сердечной деятельности, либо на чем угодно. Либо на зубах, либо на костях частые переломы, не заживающие переломы. Либо начнутся, вот как у моего пациента, какие-то непонятные на костях кости начнут зарастать какими-то остеомами и все эти омы, это все результат недостатка йода в организме. Железа не получает топлива, следовательно, она не вырабатывает нужные хорошие гормоны. Она вырабатывает черт знает что. А вы будете пожинать, ходить по врачам, носить взятки и все прочее, и ваше состояние будет ухудшаться. И вот как мне сказал наш терапевт, я была у нашего за, за отделением, он говорит, вы знаете, потом, когда они не обращают на это все внимание, и все это говорится в тихую, потихонечку. Вот терапевт, он пришел, да это-то щитовидная железа. Я говорю, да я знаю, но человек-то все-таки спрашивает, он находится у кардиологов, и кардиологи ни один не отправят, все будут лечить свою патологию. То есть я могу сказать только одно, их вообще не волнует, чтобы люди вылечились. Я еще раз повторяю, наша медицина не только бестолковая, она опасная. Поэтому убедительная просьба. Если что, вы можете созвониться со мной, мы добавимся в скайп, и мы можем с вами поговорить. Мы делаем это все. За счет пожертвований. То есть мы собираем пожертвования, но, как говорится, вы не хотите, и тогда мы уже будем думать. Если вы не хотите вот жертвовать нам какие-то вещи, тоже мы, мы будем думать, давать вам какую-то информацию или нет. Потому что самое ценное, что сейчас у нас есть, это информация. Сейчас идет информационная война, и вот мы видим, что люди, владеющие информацией, они живы, здоровы, бодры и даже в старческом престарелом возрасте. А люди, не владеющие информацией, с 13 лет начинают лечиться у кардиологов. Значит, если вам понравилась информация, я очень рада, что мне написали э, хорошие письма, мне написали хорошие комменты и написали, что действительно информация о щитовидной железе и заболеваниях парадонта очень актуальна. Я думаю, что информация о щитовидной железе и сердечной патологии тоже не менее актуальна, чем, и патология, считаю, чем патология парадонта. Поэтому прошу обратить внимание, почитайте ссылочки и перед этим видео обязательно посмотрите мое первое видео «Щитовидная железа и заболевание пародонта. Всего вам хорошего. Если вам понравилась информация, ставьте лайк. Я надеюсь, я буду видеть вас в моих подписчиках. Пожалуйста, можете задавать вопросы. Мы можем с вами встретиться и можем даже... Я могу вас даже провести вот в течение скайпа, как вот с этим молодым человеком, уже полгода. вот И полгода я контролирую все его действия. Я очень рада, он все спокойно делает, выполняет. И у него идет все на поправку, все на улучшение. Будьте здоровы и берегите своих детей. Не отдавайте их сразу на растерзание к кардиологам и к эндокринологам.